будут расширены санкции, будут ужесточать контроль над соблюдением санкций. И основной посыл такой, что очень много того, что сейчас пишут там, тот же самый политик, экономист, да, слухи, которые говорят о том, что разрабатываются новые пакеты санкций, очень много там, что касается именно финансовой сферы. Финансовая сфера России, связана с... Чуть ли не полным отключением от свифта. И для меня это самый большой риск, связанный с санкциями на НКЦ, на депозитарный центр. Что это значит? Это значит, что э, фактически доллары в России рыночного курса не будет. По одной простой причине, потому что будут наложены санкции, будут заблокированы операции. И поэтому получается, что торговля, определение рыночного курса, где есть желающие купить доллары, где есть желающие продать доллары, то, соответственно, этого рынка как и такового не будет. Поэтому смотрите обязательно данное видео до конца. Я не даю никаких сейчас советов, я не даю никаких рекомендаций. Я просто делюсь, что делаю именно я, и с неким объяснением, почему я это делаю. Так вот, я говорил там, наверное, на протяжении последних 3-4 месяцев, еще с февраля 2022 года, что я вижу на уровне инфраструктуры очень серьезные риски, существенные риски, с которыми лично я мириться не готов. Каждый для себя по-своему отвечает на этот вопрос. Кто-то открывает иностранные счета, переводит туда непосредственно валюту. Естественно, это нужно отчитываться перед налоговой, до открытия иностранных счетов в иностранных банках, в иностранных брокеров, заполнять декларацию, информировать о движении по данным счетам. Это первая история. То есть мы, во-первых, это уведомляем, и в этом ничего нет. Мы находимся в правовом поле. Кто-то предпочитает не находиться в правовом поле, и здесь есть риски, да, связанные с тем, что будут. Найдут, наложат арест, спросят, а куда это вы переводили, а почему переводили, а какое основание было, почему не уведомили, и, ну, Такая некая неприятная ситуация С одной стороны, которая находится на нашей стороне да, То есть внутри России С другой стороны, есть риски, которые находятся на той стороне И когда говорят, слушайте, да, все там нормально будет Там с иностранные брокеры, они всегда поступят порядочно То есть никаких там кидалов не будет Речь не про кидалово и речь не про того, что я сомневаюсь в этом. В чем суть, да? То есть в суть рисков, которые лично я вижу инфраструктурных, когда люди говорят, что иностранные брокеры поступят нормально с россиянами. Каким образом это может выглядеть? Это может выглядеть, скажут, ребят, все, покупать вы ничего не можете, вы можете только продавать. Пожалуйста, продавайте, закрывайте счет. Вот вам один, два, три, ну не знаю, определяют временной лаг, в течение которого это можно сделать. И закроют счет. Выводите деньги куда хотите, да? И вы должны понимать, что вы останетесь с валютой. Второй момент нужно провести некую такую параллель, когда Говорят, что это касается исключительно там, высокопоставленных чиновников, касается каких-то олигархов. У них там все блокируют, у них все забирают. Но если посмотреть шире, давайте посмотрим, что происходит в настоящий момент. Полностью закрывают выезд. Да? То есть э, Европа, Америка не хотят видеть там, россиян в качестве да, туристов, путешественников, сотрудников, которые работают. Это касается же опять-таки не только тех, кто попал под санкции, а это касается всего населения. Если увеличивается противостояние, ухудшается, да, то мы в этом случае должны понимать, что риск того, что это как с выездом России на территорию Европы, въездом России, россиян на территорию Европы, на территорию Америку, точно так же может произойти и с банковскими счетами. Что в этом случае делать тогда? Поэтому вот в настоящий момент я для себя решил, что иметь доллары в безналичной форме для меня риск. И здесь есть два направления. Первое направление – безналичная форма, когда в России. У вас деньги размещены безналично, они размещены в банках. Формально они у вас числятся, что доллары у вас есть, курс такой-то, такой-то. да. То есть вот ради бога, смотрите, у вас э, деньги лежат на счете, с ними ничего не произойдет. Второе, когда доллары безналично находятся в юрисдикции вне территории России, и здесь тоже, соответственно, вот ребята, они безналично лежат, вот мы их храним, не переживайте, не беспокойтесь, все нормально, все хорошо. Риски я рассказал. В России, если сейчас остановиться про первую часть составляющей, если в России доллар находится безналично, то при наложении санкций на НКЦ, на клиринговый центр, мы понимаем, что рынка валютного нет. То есть определить рыночную цену курса валюты невозможно. Кто будет определять эту цену, как будет определять эту цену, я не знаю. Мой личный пример, когда я начал обналичивать в пределах лимитов, установленных законодательством, да, то есть у меня были там различные счета, не только на меня оформлены, да, на супругу, на близких родственников. Я столкнулся вот с какой историей. Да. Когда начали снимать деньги, там условно лежит остаток да, 1060 Долларов. Мне говорят, мы вам 1000 долларов выдадим наличными, 60 долларов сконвертируем по курсу, выдадим рублями, потому что мелочи нет. Я говорю, давайте вы сделаете наоборот, вы выдадите мне 1100 долларов, да, 40 долларов я вас непосредственно докуплю. Окей, можно сделать так. Но при этом нужно понимать, что эти 40 долларов, да, разницу вот эту, уже сейчас через операционную кассу Сбербанка курс доллара, продажи доллара был 78. При рыночном курсе 58 рублей, то, что нам показывает биржа, то, что торгуется на МВВ, то, что можно непосредственно купить за 58 рублей в безналичной форме. Фактически перевод ее в наличную форму сейчас выражается там, ну вот, за 78, на 20 рублей дороже. Посчитайте, да, к 58-20 рублей. Это там почти что 50%, процентов, ну не 50, а 40%, да, наценка, которая идет со стороны банка. Я с этими рисками мириться не хочу, то есть все, что можно сделать наличными, выведено в наличные, опять-таки объясняю, это на уровне инфраструктуры. Помимо всего прочего, там, то, что находится за границей, по возможности тоже там переводят, ну, я не могу сказать, что за границей какие-то большие деньги лежат. Никогда я не рассматривал, потому что всегда смотрел на российский рынок преимущественно. Там объем средств не такой большой. Для чего я это сделал? То есть, вот, вот первое, да, санкции НКЦ, но ну, это вот... Вопрос очень-очень близких дней, и мы с этим столкнемся, и поэтому доллары непосредственно снял. Самый большой вопрос, да, что с ними делать, что с ними будешь делать. И это очень важный момент, потому что я всегда говорю, вопрос продать, выйти в кэш проблем нет. Возникает вопрос, а если инфляция? Ну, то есть инфляция в долларе там 9%. И тогда возникает вопрос, а что они просто будут лежать там и 9% усыхать? Ну, во-первых, можно будет, в принципе, потратить, да, то есть Какой-никакой импорт, он все равно будет То есть какие-то да, ключевые товары, которые нужны Аналогичные товары, да, в любом случае границы будут открыты с дружественными странами, все равно будут какие-то операции выполняться, то есть если будет какой-либо импорт, я за импортные товары могу рассчитаться долларами. Но для меня ключевой момент, я сформировал резерв, связанный с тем, что я планирую купить недвижимость, и это не один объект недвижимости, я планирую порядка трех объектов недвижимости купить за рубежом, за границей, с тем, чтобы купить их пять по цене одного. То есть, что происходит сейчас? В панике кто-то уезжает, кто-то покупает недвижимость в Турции, в Арабских Эмиратах, в других странах с целью получения гражданства. Там достаточно крупная сумма, там от 300, 400, 500 тысяч долларов. И они покупают недвижимость, да. Но так как это делает абсолютное большинство, то цены, соответственно, взлетели, да. То есть, фактически, там сейчас рынок определяет люди, которые, там, ну, назовем это в кавычках, бегут из России, покупают по любым ценам с целью получения гражданства. И это вызывает диспропорции, это вызывает некий дизлорит Баланс, до да, который в любом случае в дальнейшем закроется. В сегодняшнем видео речь не про это. В сегодняшнем видео речь про то, что сейчас рынок недвижимости перегрет, и я считаю, что в следующие два-три года мы действительно во многих регионах мира увидим то, что недвижимость упадет процентов на 80-90. И у меня очень простая история. Для меня эти доллары зарезервированы под покупку недвижимости по очень простой формуле. Пять по цене одного. Кому-то сейчас это будет непонятно. Я запланировал серию видео, что лично я делаю с валютой, что я лично делаю с драгоценными металлами, что я лично делаю с недвижимостью. Какую схему, почему мы можем в ближайшее время наблюдать в недвижимости. Поэтому, друзья, подпишитесь на канал, чтобы получить уведомления о выходе новых видео в течение одной недели, максимум двух. У нас будет на канале размещено данное видео по валюте. Будет видео по недвижимости, будет видео по драгоценным металлам, будет видео по сельскохозяйственной земле. Лично мои примеры, что я непосредственно делаю. Поэтому это будет очень интересно, обязательно подпишитесь на канал, чтобы получить как раз-таки уведомления о выходе новых видео. Надо щелкнуть на колокольчик. Подписка и колокольчик. Тогда вы непосредственно получите уведомления. По поводу долларов. Наверное, это основные я рассказал риски, то есть, почему в безналичной форме. Я рассказал, какие риски я вижу на уровне инфраструктуры внутри России, какие риски я вижу на уровне инфраструктуры за рубежом, да, с которыми можно столкнуться непосредственно. И поэтому для меня сейчас находиться комфортно. Риск связан с тем, что у меня инфляция будет девальвировать. Но смотрите еще раз, инфляция 8-9% да, в Соединенных Штатах Америки, то есть долларовая инфляция 8-9%, но процентные ставки повышают, и повышают достаточно агрессивно, да? а это в любом случае приведет к замедлению инфляции. Мировая экономика сваливается в рецессию, да, то есть потребление будет замедляться, что тоже потребительская составляющая разгона инфляции будет уменьшаться. И третий момент. Если я понимаю, что у меня эти доллары зарезервированы для покупки активов, которые упадут в цене процентов на 80, здесь все очень просто. В видео про недвижимость я расскажу. Если есть рентная доходность недвижимости 5%, она падает, соответственно, там, на 80 процентов. Недвижимость будет э, нести рентную доходность 25%. Я понимаю, что покупательский спрос упадет. Там доходность может быть не 25, а процентов 15%. 12. Но для меня это более чем достаточно. Поэтому вот такая вот история: доллары непосредственно в кэше, с дальнейшей трансформацией в недвижимость, в зарубежную недвижимость, с целью получения рентного дохода да и долгосрочного, в дальнейшем там более долгосрочного роста, да, я понимаю, что эта недвижимость будет покупаться на длительный промежуток времени, которая частично отрастет в цене, частично даст рентную доходность. И то время, пока я нахожусь в Долларе в кэше и его обесценивает инфляция, я уже знаю, какой инструмент мне покроет эти инфляционные риски. Формат данного видео не позволяет мне рассказать на самом деле гораздо больше, поэтому я приглашаю вас на вебинары. Вебинар запланирован на с половиной 3 часа. Тема вебинара «Когда закончится кризис?» каким образом двигаются активы в кризис, какие были ключевые концепции инвестирования в мире, как они сменяли друг друга, какая сейчас основная концепция, эффективная стратегия инвестирования, да, что это за стратегия инвестирования, представителями которыми являются Джордж Сурас, Майкл Бьюри, Рэй Далио, то есть какую именно они используют стратегию, что им удается стабильно, долгосрочно обыгрывать индекс в качестве управляющих фондов что им позволяет это сделать что лично я делаю в настоящий момент с активами почему я смотрю на доллары и в каком ключе почему я смотрю на недвижимость и в каком ключе почему я смотрю на драгоценные металлы и в каком ключе то есть все это подготовил я для того чтобы поделиться с людьми в это непростое время часто запрашивали Максим давай горячий выпуск да то есть такой вот сумбур происходит да не опять непонятно что делать поэтому я подготовил не видео на 15 минут чтобы сказать вот это, вот это, вот это. А я подготовил полноценное информационное мероприятие бесплатное для всех подписчиков канала YouTube, на котором, как раз таки, вы получите информацию, как сейчас нужно сориентироваться в этой непростой ситуации. Помимо всего прочего, если вы посетите этот вебинар, у вас будет отдельный каст: каким образом провести стресс-тест своих текущих активов, как вы можете проанализировать, какие риски несете и внести превентивные меры для того, чтобы эти риски минимизировать. Ссылка на этот вебинар находится под данным видео. Проходите, регистрируйтесь, смотрите. Рад буду услышаться, ответить на ваши вопросы. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.